Здорово! Ну как ты? А мы продолжаем проходить пасхальный ивент сегодня у нас третий день ивент паса нам подвезли новые задания на которые мы обязательно вместе с тобой посмотрим и разберемся как же их все-таки можно быстро и просто пройти также мы пройдем еще оставшиеся квесты у романа и наконец-таки получим маску пасхального кролика и да спасибо тебе огромное за такой сумасшедший актив последние дни на моем канале буквально за сутки мы набрали вместе с тобой еще 40 подписчиков и раз так ты решил меня отблагодарить то я в ответ тоже хочу сделать для тебя некую благодарочку давай так как только мы добиваем две сотни подписчиков я устрою для тебя розыгрыш на 5 призовых мест перейдем к ивенту Итак, на сегодня нам доступны новые четыре задания начать я тебе предлагаю самого простого а именно использовать 5 аптечек почему да все просто смотри на шестом уровне ты получишь в подарок еще 10 аптечек следовательно ты используешь свои 5 после чего ты отправляешься в ближайший магазин 24 на 7 и закупаешь там еще 5 это максимум который ты можешь купить то есть в инвентаре у тебя 10 но после выполнения всех квестов тебе упадет еще 10. Тем самым ты сможешь носить с собой сразу 20 аптечек. Следующее задание я выбрал выиграть пару раз в Орла и Орешку. Мы отправляемся в казино, встаем к столу, где играют в данную игру. Я не советую тебе играть, как я, на большие ставки. Мне позволяет кошелек. Но помни, ты можешь проиграть все, что у тебя есть. Поэтому играй на минимальной ставке, если ты пришел чисто выполнить задание. Смотри, я проиграл сразу же 250 тысяч. Но после чего я выиграл целый миллион. Потом я решил остаться немного и отыграть еще свои 250 тысяч отыграл я чуть меньше но можно сказать грубо говоря что за несколько минут буквально я поднялся на целый лям запомни я не советую тебе играть в казино это выбор только твой скажу только одно по собственному опыту был у меня один такой невезучий день когда я зашел в казино и вышел из него уже без 30 миллионов 30 лямов я спустил за один заход помни об этом следующее задание я выбрал выловить 15 килограмм рыбы тут ничего сложного я думаю ты справишься сам просто отправляешься на рыбалку и вылавливаешь нужное количество рыбы но я единственное что тебе посоветую вылавливай сразу все 40 ведь продав эти 15 килограмм и уехав в следующий раз, когда ты вернешься вылавливать в надежде еще 40, ты не сможешь выловить все 40, ты сможешь выловить только 25, оставшиеся от 40. Такова система игры, к сожалению. Ну и последнее задание на сегодня это победить в двух дуэлях. Обрати внимание, нужно именно победить, а не просто принять участие. Лично мне в этом плане гораздо проще, чем тебе, ведь на моем телефоне есть дополнительные кнопки триггера. Если тебе интересно, можешь посмотреть прошлые ролики. На моем канале есть видео под названием «Легальные читы на Барвих РП», там я подробно рассказываю о своем телефоне. Победив в двух дуэлях, на этом все. Ежедневные задания Event Pass, а именно день третий на сегодня выполнены. На все про все я потратил порядка 30 минут в сумме. А сколько ты потратил времени на выполнение ежедневных заданий, пиши мне в комментарии. После выполнения всех ежедневных квестов ивентпасса, мы с тобой отправляемся уже на выполнение более глобальных квестов квестовой линейки Романа. Приехав к нему, мы получаем на нашем счету уже пятый квест, который заключается в том, что тебе придется грузить ящики в автомобиль и отвозить их в церковь. На этом квесте я хочу остановиться и объяснить тебе, как его выполнять поподробнее, ведь я тут наткнулся на одну загвоздку. Смотри, когда ты берешь автомобиль в аренду, ты не можешь его поблизости с ящиками, которые ты будешь грузить, тупо припарковать, иначе система его будет отправлять на парковку буквально через одну минуту. Но за одну минуту ты можешь просто физически не успеть погрузить 10 ящиков в одном месте. Что я тебе предлагаю, чтобы далеко не оставлять машину и далеко не бегать каждый раз, ты выходишь из тачки, открывается и закрывается эта машина командой RLK. Не просто лк а именно RLK, потому что это арендованный автомобиль. В итоге, выходя из машины, у тебя есть всего одна минута на то, чтобы погрузить ящики. Не грузи сразу все 10. Попробуй загрузить за минуту порядка 5 ящиков. У меня получалось минуту загрузить 6-7. Загрузив 5 ящиков, сядь в машину и снова выйди из нее. После чего время откатится и у тебя будет еще одна минута, чтобы загрузить остальные ящики. Погрузив 10 необходимых ящиков, совсем рядом ты грузишь еще дополнительные 10 ящиков. Выполнив это глупое задание с погрузкой, ты отправляешься в церковь. Подъехав в церкви, машина у тебя исчезнет. Не допусти такую ошибку, которую допустил я. Я сразу побежал арендовый транспорт. Мне показалось, что нужно уже двигаться обратно к Роману. Но на карте метки не было. Я не прочитал уведомления в чате. Будь внимателен, тебе нужно будет сначала подойти к священнику и только после этого уже двигаться снова к Роману, чтобы сдать этот квест. Я брал автомобиль в аренду, но ты можешь кого-нибудь попросить подвести тебя, ведь сейчас очень много людей выполняет это задание и много машин находится у церкви в данный момент. Сдав этот квест, мы берем с тобой последний, за который мы уже получим ту самую заветную награду, а именно аксессуар Маска Кролика, того самого пасхального кролика. Задание заключается в том, что нужно отвести куличьи яйца отцу Сергею. Отец Сергей это тот второй батюшка, не который в церкви, а который у воды находится в районе рыбалки, где я вчера уронил тачку в воду, если ты не забыл. Двигаемся сразу туда... Не, второй раз такое не прокатит. Прибыв к отцу Сергея, он нас уже отправляет непосредственно ко второму батюшке в церковь. Там мы издаем наконец-таки с тобой этот квест. Заканчиваем на этом выполнение всех квестов и получаем свою заветную маску пасхального кролика. Вот так вот она выглядит. Как тебе, нравится или нет, пиши мне об этом в комментариях. Ну и на этом, собственно говоря, пока что все конкретно сюжетной линейкой квестов. Также у нас с тобой остаются еще ежедневные квесты самого Event Pass, который длится целых две недели. Обязательно смотри все мои видео, я их выпускаю сейчас каждый день. Все подробно тебе рассказываю, показываю, как выполнять эти квесты. Не пропусти ни дня, и ты сможешь получить самые заветные награды за этот ивент пас. Ну а в дальнейшем, я думаю, нас ждет еще много новых квестов. И впереди прекрасный праздник, такой как 9 мая, так что я думаю разработчики нас еще успеют удивить. Ну а если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на мой канал, пиши мне интересный комментарий. Все комментарии я читаю, с удовольствием отвечу тебе на твои вопросы. И до новых встреч в следующих видео. Пока!